Я уже да. думал, блин, может быть этот самый, тот Аболкинский привезти сюда и все, и не париться там. Ну, в смысле, роутер а нет? как бы, Wi-Fi это, Wi-Fi как Роутер мы тебе привезли, <свят> там еще 4 гигагагамтии есть. Ну а где они? Но не там. Ну, не там. А я тут. Они там, а я тут. Мне нравится, когда... Иди, что? А, ну... Че? Че? А, ну, а, ну, а, ну, да. Давай, давай. Закуска хорошая. Я еще закушу, Ой, ну, давай еще. Вот Представляешь, Леха, вот никогда такого не было, чтобы... Вот... Какого числа вы заехали? Не помню. 6 наверное. Сегодня какой-то, я даже не знаю. Алло, 6-го, 6-го, да. Ну, Первого или второго? Сегодня число 8-ое. Я 29-го заехал. А, ну я в а следующий -а -а. день, но... 30-го. Поехали мы 1 октября. Туда, а -а -а. да? А -а -а. Ну, а -а -а. 30-го. И вот с этого времени, а, сегодня был какой-то седьмой или восьмой это, не помню, неделю, да? Да, вот за, за это время я вот, Леха, вот, ты веришь? Я, я сам себе не верю, блин. <свист> <свист> <свист> я, мне, мне уже это, это, так, это, меня, это, меня уже здесь это вообще в бахте переучили, это, плюс 25. <свист> Не, ну просто тут, видишь, как стечение обстоятельств, А тут, да, это элементарно объяснимо, потому что ты занят любимым делом приехал. Да нет, я во время тоже любимого дела люблю. Еще больше его Еще лучше, да. А тут просто, игру. вот, ну, крёжик, блин, еще. блин, ты это надо. Мужики, у меня ни чая, ничего нету, я вам только отдельное слово благодарности скажу, что все хорошо. Устал? Парня, сука, парня, пиздец. Да, отличный человек. Это хорошо. И так все, блядь, охуительно. Лех, вообще вот лес должен вот именно таким быть. Не, не как обычно, знаешь, вот ты едешь, там, и что-то там, там, до, до какого-то, до, не знаю, до заката ты уже там на стоянке, там, еще. А должен вот, вот постоянное движение быть. Что думаешь, я там... Там свет, только я уже в избушке, да ни хрена То же самое, в темноте приезжаю там и все Че блин, там 5, на... 5 сетей надо высмотреть, поставить там, блин, обработать туда-сюда и все И ты уже... Почему-то мне это небоская избушка все-таки как это... О, как объяснить? Обычно какие-то светлопятна пятна бывают ну, то есть едешь, да, солнце, природа, да? А, -а, -а. ну, в прошлый раз то же самое. Нет, ну, что там, был, был денек ты что, нормально? Что Нет, ни одного денька не поймали. Ну, сейчас. Ну, а, а, ну так это, когда, мы, когда мы едем. Нет, вот сейчас мы едем. ни одного денька не поймали. Единственное, у меня это, перед глазами стоит этот подъем постоянный. И если ты вниз идешь, лучше с Артуром не пересекаться, потому что он что-нибудь в коробочку тебе втюхает, нибудь чтобы ты поднимал. Нет, ну а как? Знаешь, единственная радость, какая моя там была, что у меня был интернет, все, вот он. Он когда засыпал, я довольно еще часа два в интернете лазил. Нет, ну как вообще вот видеть человека, который идет вообще пустой праздно шатающийся вообще походкой такой Не, ну под конец он мне жалеть уже стало, я смотрю так когда уже все перетаскали наверное не, не, не. ну надеюсь что я уже это все уже это, на пределе ну понятно так конечно езбу, где надо переносить но ну, высоковато. высоковато вот дело вот тарелка стыту туда нам поставить знаешь Там не то останавливаться не будет, чем выше, там нет воды, понимаешь, кто туда поет? Нет, ну с другой стороны, ну с другой стороны, кстати, на этой избушке тоже мало останавливается Ну, нет, а ключ на 13 не выбрали, подобрали на окно, поишни? Не помню Тортовый ключ на 13 я потерял, у меня в списке... А, был, был, был, был, был, был, да, да, да уже был повешен? Да-да-да. А я его потерял в снегу. Ну это не, это я, я нашел. А, вы нашли? А, да да -а, а Я думал, что за добрый саморитянин такой. Мне вот нравятся охотники, быстро подыгрывают. Я? Не-не-не-не. Что, мы там вовремя Да нет, это... Не, дядя не не Когда мы это... Там же окно было это... Там окно то не то вставляли -то, а окно там настоящее там дальше лежало. Ну неважно. Ну, общем, я, я, я, я теперь Когда вот окно я вставлял, вот я. На, на не, я, я теперь раз. правду знаю, где все, где все лежит. Но я, я, я, я, но я тебе скажу, там полдня надо добираться а, до всего. Лех, а ты думаешь, почему я не стал ничего рыться, блин? Мы видели, мы видели, когда мы. Обратно мы только приехали, все, ну этот подъем, он мне сразу один-два раза я поднял он у меня все настроение убил а тем более что а с чего началось ну, мы туда приезжаем И самое главное не в середине не в начале скала уже в конце могут э, лёня говорит по моему мы интернет не настроен И у меня сразу -бам все у меня все переклинило держак забыл на, на все у меня настроение пропало ну немножко конечно газа ну туда И он мне показывает, что надо вот эти все дрова, -то, слева которые стоят, надо все перекидывать. Еще Еще и перекидывать, не, лишил интернет, еще и дрова заставил перекидывать. Ну, о. Не, с, ох с охотниками заезжать я, надо попозже подъезжать это. Единственное, я понял, заезжать я больше с тобой не буду. Я тебе могу лодку дать, я лучше на устье цены где-нибудь постою, на избушке. и ничего таскать не надо. Не, Лёха, тут ну, ты неправильно вообще говоришь-то, ёлка-палка. А потом вот с какими-то глазами будешь с ним сидеть в одной из мужских, да? А? С такими же, как он со мной, когда мне скажут что держать нельзя. Вот ты какой коварный, Лёха, оказывается. Да не, не, не. ну там, конечно, уклон, мама, не гори. Мы еще, он еще молодец, еще сообразил, и приехал, он сразу другую дорожку построил. Мы же наискосок с тобой поднимались. Да, и, а почему? Не-не-не, мы с тобой чуть-чуть наискосок поднимались. Вот мы, мы, мы таскались, вот от э, Толя приезжали, вот именно где мы приземлялись, слышь? Я понял, понял. Ну, а он сразу еще левец сюда взял и прямо, прямо дорожку построил. Сразу пропилил, все сделал, дорожку прямо обрел. Э, ну, Надо осуществить самый короткий путь, думаю, ну, знаете же, Лучше сделать один раз дорогу, чем сто раз вокруг ходить, да? И я напрямик пропилил новую дорогу. Ну, Но, а та, там, в принципе, прогальчик был такой. Был один влево, а один прямо. Прямо покруче был, влево, а поположе. Я прямо, короче, пропилил. Ну помнишь, сначала уже мы правее приставали, да, как спускается. Ну там, и... там, там была, была валеженка такая березка да -да -да -да. и березка еще что-то. И вот мы через нее вот прям лазили. Нет, <свист> я, я ошибаюсь. По-моему, дрова я еще с энтузиазмом перегружал. Покажи. Держи, этот его прям домото. <свист> <свист> правильно, правильно. <свист> Не, <я там> борзи. <свист> Ну, да. Перегружался с энтузиазмом, это он потом, он сразу, он сразу в курс не ставил Мы сначала дрова, по-моему, перекидали, а потом, говорит, говорит по-моему, мы все, это, блин, с тобой сегодня интернет Вот я вот слова вот эти запомнил, по-моему, мы с тобой сегодня интернет не настроим Когда перекидали уже дрова Ну, конечно, по-моему, вот так было все-таки дело ну. ну, а так я удивлен, я вообще удивлен Вообще ништяк да, да, там я, еще, я там еще я... гора я, такая, бля, не, не, я, я любой интернет возьмет. в плане интернета. В... Интер... Погода ты видел какая? <клышко> вот, что, вот, <клышко> вот, вот, вот, вот, вот что, меня шокировало. Такая погода. Ну то есть вот эти интернеты, там первые эти Газпромы, они просто не работают Ну вообще вот странно, вот что в деревне там вот это стоит, да. Нет, а эти-то вот в любую погоду, блин, вообще, я, кстати, удивляюсь даже эти вот спутниковые телефоны, блин. Не-не, там другая у них вообще. Не-не, я понимаю, я понимаю, я да, вообще это говорю. Странного-то как раз ничего и нету. Тут и спутник над головой, и у него угол другой. А у 601-го ближайшего это ну, такое, далековато там получается. Аппарат, там да. у спутникового телефона там на разговор получается, да, на подключение. Хотя... Там, минимальный объем трафика там, там в килобайтах, то есть он идет, да, чтобы переводить вот, цифру то разговор. Ну минимум совсем, там доли-доли доли, совсем сигнала этого достаточно, чтобы позвонить. Я тебе больше скажу, мне да, буквально шейно узнает. 12 или 11 год, <coughs> там, тот же самый, по-моему, Иридиум, та проблема была, то есть облака и еще что-то. Я то есть, тебе про что вот хотел сказать. В 2012 году, в 2011 году я мы сюда на, на Вороговку гоняли, в 11-м, в 2012 году, и Иридиум был. И все, облака только подходили, все он не ловил. То есть это потом со временем, да, со временем проблемы то Ну еще. вот с дядей Игорем там говорили то же самое Вот у меня А сейчас везде начало было Проблемы ну... иногда, говорит, вообще и позвонить то. А это я вот кстати как-то раз, ну сам еще первый разы, блядь, удивился, блядь Пурга такая, блядь, ну там снежина метен, блядь, ну пойду там, ну так, на всякий случай Блядь, с полпенка вообще, блядь, никак Не, ему не нравится, Да, Дядя Толя, вопрос Почему-то здесь кружек было много. Кого? Кружек было много железа. Да это... это эти самые ездили тут со мной, мирновские научники там. Да вот они тут ходили. Я уже, короче, давай версии строить. Скорее всего, это обувь приносишь, и чтобы ее, это, как раз, туда горячая, короче, стакан это затолкать. Леха, все просто, не я повесил. Я уже все передумал, я мимо не ходил. Пять стаканов думаю, для чего они нужны, Понятно. Они еще гады взяли, тут это самое... Мы тебе, дядя Толя, тут оставили там еще, что оставили пакетик там манка, значит, там такой вот пакетик там, еще что-то риса там, еще, я думаю, ну что-то оставили там, ага. Ну и в итоге на холодном э, позабрали все тарелки, блин. вот ядреный коров, вот я все узнаю эти.